СНП 500 для многих известно, если неизвестно, я поясню, что это такое. Есть такой индекс, он называется индекс широкого рынка, в который входит 500 крупнейших по капитализации компаний американских. Что значит по капитализации? То есть у компании ну, есть акции, ее стоимость количество акций. Если мы перемножим, то поймем вот то, что мы знаем. там, да? словно там, кто там IBM стал стоить там ну, Microsoft стал стоить триллион да потом до этого там Apple перешла ее такую планку потом назад катились и так далее вот соответственно чем больше капитализация тем больше удельный вес занимает она в этом индексе то есть берется 500 крупнейших на самом деле там 506 там просто входят акции разных классов и вот если мы посмотрим на тот самый S&P 500 уже не в таком горизонте в вековом, да? я здесь взял сразу SPY, это ETF на этот самый индекс, на S&P 500. Это все мы рассказывали на предыдущем мероприятии, я тогда очень коротко скажу, что ETF это инструмент, инвестируя который, или покупая, да, он торгуется как акция, вы инвестируете свои деньги сразу в корзину из 500 крупнейших компаний. То есть вам не надо 500 сделок провести, 500 акций отдельных купить, а вы покупаете вот этот ETF, и, соответственно, ваши деньги распределены. То есть они сразу очень широко диверсифицированы. Соответственно, вот так себя вел с даты создания. Это первый ETF, он чаще всего и раскручен. Не обязательно, что его нужно покупать, даже скорее, может быть, не нужно. А может нужно, ну, я точнее имею в виду, на S&P 500 не нужно вот, не обязательно вот этот SPY, потому что на этот индекс существует много разных, ИТФ от разных управляющих компаний, в составе которых все те же самые акции. И важно понимать, нужны ли вам дивиденды. Может вам нужно купить фонд на S&P 500, но с реинвестированием, автоматом, который реинвестирует. Потому что, может быть, когда выплачивают дивиденды, ваш посредник будет забирать там 30%. И вам для вас это не очень-то интересно. Может быть, вам нужен фонд который выплачивает, но зарегистрирован там New US, вот это вот для американских инвесторов будет может больше подходить, а для тех, кто зарегистрирован там в Ирландии, например, в Люксембурге, то есть европейские фонды, то для вас будет, это может нюансы, но они как бы достаточно важные будут определенные льготы, ну или уменьшит издержки на налоги, назовем это так. К чему я веду? Что вот это все дело не очень-то равномерно, и мы как раз на нашей истории, да, еще называют потерянное десятилетие, когда очень долго, то есть мог кто-то вот купить здесь, да, и возвращаться а только вот здесь, то есть в общем-то и говорит, что акции самый доходный инструмент не очень-то доходным оказался. Но с даты создания этот первый ETF, успевая, это был 93 год, вырос на 603 и, соответственно, он еще выплачивал дивиденды. Какие посмотрим дальше, но забегая вперед, сейчас это там 1.8, 1.85. А вот здесь я чуть-чуть состав, да, чтобы было понимание. Включил такой слайд. Чтобы было понимание, что такое фонд на или ETF да, на индекс SP 500. Вот в индекс входит Microsoft на сейчас с долей 4.3.4. Эти доли периодически там незначительно меняются. Компания Apple с долей 4,3%. Amazon, Facebook, Bershard, компания Buffita знаете, JP Morgan, Google, да, то есть все компании, которые вы почитаете, наверняка вам известно, как бы вот можно покупать акции отдельных этих компаний, можно купить один ИТФ, причем это значительно дешевле, и сразу инвестировать большое количество акций. И не зависеть там от состояния дела одной компании или каких-то условного боинга проблем или чего-то еще. Есть конкретно по этому ETF мы видим э, дивидендная доходность 1.81 в год. То есть это как раз-таки, ну, та доходность, которая вряд ли кого-то порадует, да, то есть это не дивидендная история. Э, по-моему, 300 что-то компании платят из индекса S&P 500 дивиденда, а большое количество не платят там. Google, Facebook, то есть э, они прибыль пускают на развитие, скупают какие-то там, что там. WhatsApp купил, по-моему, да, Facebook когда-то, ну и так далее. То есть они э, захватывают э, рынки свои вся прибыль она реинвестирует внутри компании но там соответственно инвестор рассчитывает на доход какой что растет стоимость самой компании то есть выплат нету но он покупает акцию в надежде на рост но купив этф он покупает много акций сразу 009 расходы в год берет управляющую компанией спудар всего 280 миллиардов под управлением